Зачем пришли? Мы пришли поздравить наших прадедов, которые рисковали жизнями ради нас. И вспомнить наших, наших прадедов. Но мы пришли поздравить других ветеранов, которые все еще живут. Так, скажите, пожалуйста, а почему у вас портреты вот эти в руках? А, потому что это они рисковали, наши... это наши прадеды, и они рисковали жизнями нашей это жизни. Ради вашей жизни? Да. да. А скажите, а для вас этот праздник важный? Да, очень-очень важный. Ну, для меня это самое главное. А почему он для вас важный? Потому, Потому что, что люди рисковали, наши прадеды, все прадеды рисковали жизнями ради нас, чтобы фашисты ничто у нас не украли. Но немного фашистов осталось. Скажите, а вот если люди будут забывать вот этот важный праздник? Тогда будет. Тогда некрасиво, невежливо. И получится, что прадеды будут грустить все время. А мы что? Мы о них вообще не вспоминаем. Наташа, Это получится не очень красиво. А ты как не думаешь? Очень хорошо. Потому что я думаю, что получится невоспитанно и некультурно. Да. Скажите, а мир можно сохранить, если люди не будут помнить о том, что когда-то была война, которая унесла множество жизней? Нет. Нет, нельзя. А почему? Потому что вот если такая же война, то что будет? Как бороться? Надо бороться так же, как и на той новой а мы не знаем, как там боролись. Получается, что память сохраняет мир. Правильно? Да. да? Спасибо вам, что вы сегодня пришли. Спасибо, что вы хотите поздравить ветеранов. Вот эти цветы для кого? Эти цветы для других ветеранов, которые вы Сегодня здесь, да? Да. Которые сегодня здесь. Спасибо вам большое. Спасибо.